Лучшие — романтические цитаты. При прикосновении любви, каждый становится поэтом. Улыбка — это начало любви. Любовь – это цветок, вы должны позволить ему вырасти. Быть храбрым, значит любить кого-то безоговорочно, не ожидая ничего взамен. Любовь состоит из одной души, обитающей в двух телах. Если вы найдете в своей жизни кого-то, кого любите, тогда держитесь за эту любовь. Быть глубоко любимым кем-то дает вам силу, в то время как любовь к кому-то, глубоко придает вам, мужество. Это любопытная мысль. Но только когда вы видите, как нелепо выглядят люди, вы понимаете, как сильно вы их любите. Любить и быть любимым, значит чувствовать солнце с обеих сторон. Многие люди хотят прокатиться с тобой в лимузине, но тебе нужен кто-то, кто поедет с тобой, на автобусе, когда лимузин сломается. Когда тебе посчастливилось встретить своего единственного человека, тогда жизнь меняется к лучшему, лучше и быть не может. В любви есть две вещи — тела и слова. Любовь — это не что-то естественное. Скорее это требует дисциплины, концентрации, терпения, веры и преодоления нарциссизма. Это не чувство, это практика. Страсть заставляет мир вращаться. Любовь просто делает это место более безопасным. Ты знаешь, что это любовь, когда все чего ты хочешь, это чтобы этот человек был счастлив, даже если ты не являешься частью его счастья. В настоящей любви ты хочешь добра другому человеку, в романтической любви, ты хочешь другого человека. Любовь не доминирует, она культивирует. Нет очарования, равного нежности сердца. У сердца есть свои причины, о которых разум ничего не знает. У настоящих любовных историй, никогда не бывает конца. Самое великое, чему ты когда-либо научишься, это любить и быть любимым в ответ.